Как говорится, жалько всегда, что нету профессиональной съемочной техники с собой. Ну и мобильник иногда выручает. Вот там вот буквально в километре Акова находится, даже менее чем в километре. Вот мы здесь видим цветочки на пальмке. Вот иди на тот же вид, посмотреть а какие разные цвета. Вот этот синенький, вот этот фиолетовый. Этот вообще голубой... Ну, черт возьми. Больше всего меня скосили вот эти белые цветочки. Я извиняюсь, я забыл, как это растение называется. Хлинфеклок. Потому что это один и тот же вид, но разные сорта. И причем и белых сортов я раньше не встречал. А то тебе и фиолетовый, и голубой, и синий, и даже белый. Вот такие дела. Бегайте ваково, занимайтесь спортом. За компьютером вы такого не увидите.